День добрый, Гуля Сергеевна, мы снова с вами спустя месяц, на практически. втором ну, практически месяц, на втором заседании вашего общественного совета за спасение поликлиники. Какие сегодня обсуждались темы? Сегодня обсуждаю, в первую очередь, это вопрос с лабораторией. На прошлой неделе посетили Роспотребнадзора представители Роспотребнадзора посетили 10-ю поликлинику с целью привести какие-то определенные выводы в плане перепланировки помещения. Вот. И на данный момент ответа как такового в целом объеме ответа не получен. Нам обещали, что ответ будет через две недели. Поступит возможно, что через две недели у нас будет повторное заседание Общественного совета при 10-й поликлинике детской. И будет вопрос решаться именно по, в первую очередь по лаборатории, естественно, потому что и вопрос по проведению ремонтных работ, которые запланированы на лето этого года. То есть вот это здание, рядом с которым мы сейчас да, стоим, его будут полиминка. ремонтировать? Да, это здание, оно, оно подлежит именно ремонту капитальному, uh -huh. ремонт будет проводиться крыши, кровли, причем серьезный ремонт должен провестись, ремонт именно кровли. И, соответственно, перепланировка внутренних помещений с возможностью, естественно, для помещений для лаборатории. Это самое главное. Хорошо. За чей счет тогда будет банкет, ремонт? Значит, на данный момент выделен Минздраву выделены средства. Это 1 миллион триста рублей, насколько мне известно. Эти средства, которые будут потрачены непосредственно на ремонт. Угу. Я слышал про покупку нового оборудования для этого уч лечебного учреждения. Это верная информация? Или это еще обсуждается? Еще нет точных сведений, ни документов, что будут определенные какие-то оборудования закупаться. Но на данный момент непосредственно я, как председатель общественного совета, решаю вопрос по возможности закупки определенного оборудования для Деток, именно которые прикреплены к 10-й поликлинике. Конкретно какие действия я не могу пока сейчас озвучить. Но есть определенные определенные действия, которые должны привести к положительному результату для наших детей. Хорошо, Гуля Сергеевна, а остальные. Подразделение поликлиники вот, на сегодняшнем заседании обсуждало, что ушло три специалиста, написав заявление о собственном, по собственному желанию. Давайте так вот сразу не говорить, не будем рубить с плеча. Они еще не ушли, они просто только написали заявление о том, что хотят уйти. На данный момент с ними сейчас будет проводиться беседа, какие-то будут, наверное, все-таки взаимовыгодные условия, предложенные специалистам, для того, чтобы они все-таки продолжали работать и Выполнять определенные свои обязанности в здании 10 поликлиники а как э, вы можете осветить вопрос с передачей здания 6 насколько я помню больницы под э, особенных детей mm -hmm. это которые на соборные тут недалеко здания э, лично я и мои убеждения таковы что дети больные с болезнью, с заболеваниями ментального характера, mm -hmm. это не изгои общества, это не монстры, это дети, а просто дети, которые а, с особенными ментальными нарушениями, и, и этих детей не нужно бояться, не нужно их сторониться. Я считаю, что какие-то любые препятствия, которые мы будем чинить, если этим детям, то это будет совершенно неправильно, даже, скажем, на уровне, наверное, божественной какой-то силы. Потому что я считаю, что таким деткам нельзя никакие препятствия чинить. Они на данный момент, это эти дети, получают медицинскую помощь исключительно либо в Тольятти, либо в Москве. А в, в Саратове, насколько мне известно, они не могут получать достойную медицинскую помощь. И те непосредственные достижения, которые были связаны, допустим, неважно, не, не даже какие-то определенные достижения именно в плане образовательного процесса, они достигают годами, а после посещения психиатрической больницы, где нет достойного им неусловия, да, там это решетчатое здание, там просто пагубная даже обстановка для психологического вообще восприятия детей, и они, естественно, ввиду тому, что годами достигнутые результаты в образовательном процессе этих детей, они идут обратный процесс, откат идет на несколько лет опять назад, и они вынуждены начинать все с нуля, и поэтому дети непосредственно именно с такими нарушениями, я считаю, они должны получать помощь, достойную в своем родном городе. Почему нет? На данный момент тоже неизвестно, что им другого здания не предназначено. И нет возможности предоставить этим деткам здание для получения медицинской помощи. На данный момент рассматривается вопрос о предоставлении именно помещения на Соборной 23 для оказания деткам ментальными нарушениями, деткам-наутизистам, деткам -наутистам помощи медицинской достойной в своем городе, в центре города. И я считаю, это, это неплохо. Нужно все-таки отличать, что это не, это, это не дети, которые с агрессивным поведением, да, это не дети с глубокими псих, псих, и психиатрическими да, расстройствами, шизофренией, со разными симптомами, а это ментальное расстройство, это немножко другое совершенно заболевание. И я не специалист, в этой сфере но насколько мне известно что именно в этом здании будут именно получать дети именно так с таким заболеванием это не агрессивные детки и нужно это тоже понимать. И я считаю, что э, общество должно понимать, что это дети, которым нуждаются в этой помощи, э, если сравнивать с детками грудничкового возраста и с инфекционными заболеваниями, которые получают помощь э, как минимум в двух учреждениях в нашем городе, и, э, и у них есть возможность получать в городе эту помощь, Мало, кроме того, дети, дети грудничкового возраста Это не, сравнительно небольшой период А дети-аутисты это, это проблема, которая восстанавливается И, и заболевание, которое на, на, на Практически на всю жизнь Есть случаи, когда на это требуется несколько лет И они из этой ситуации выходят вот, Это от степени поражения зависит Да, это зависит от степени поражения От степени замкнутости Замкнутости этих детей. Вот. Ну, я попыталась немножко изучить этот вопрос со стороны медицинского описания. А, насколько я поняла и пришла к своим выводам, что это дети, с, с, которые, у которых головной мозг, центральная нервная система, развивается намного быстрее, чем нежели другие органы. И они воспринимают информацию в очень большом количестве, только большой поток информации, который они не в силе просто а, осилить да И переосмыслить И они вынуждены замыкаться И э, происходит такое вот Замкнутое их состояние Вот это насколько я вот пыталась Опять же, с, mm -hmm. как обыватель да, Изучить этот вопрос э, Опять же, я не медик Понятно, Гуля Сергеевна Просто возмущает то, что Проблемы одних детей За счет, э, реш, за счет других детей Решаются mm -hmm. У нас же все дети вроде как равные Что больные простудными заболеваниями что что больные другими инфекционными что вот эти особенные дети почему надо решать проблемы одних детей за счет проблем других детей неужели у нас нет площади нет строителей нет какой-либо инфраструктуры чтобы построить здание которое будет отвечать именно Требования для так, специальных учреждений для таких детей. Это было бы намного логичнее построить такое здание, чтобы со всей области туда еще детей возить и их как-то там воспитывать по особым методикам соответствующим. Вы как считаете? Я считаю, что, да, действительно, все дети равны. Но я повторюсь, что это здание было закрыто не вчера и не для того, чтобы сразу их передать деткам с ментальными нарушениями. Это здание, оно, оно постепенно приходила в негодность и со стороны ремонтных работ и в плане того что загрузка не была настолько не было такой загруженности это здание закрылось в прошлом году в мае в мае прошлого года и не и тогда, в мае прошлого года, я уверена, что не стоял вопрос для того, чтобы это здание закрыть и отдать его другим детям. Постановка вопроса: отняли его от них и дали другим, это совершенно в корне неверное. И еще раз повторюсь: дети с инфекционными заболеваниями. Именно с гнойно-септическими заболеваниями, которые большей части обслуживались в этой, в этой инфекционной больнице. Сейчас уже снизились эти... Эта, эта, эта инфекция уже снизилась. И э, детки грудные... Я не выступаю ни против никого. Я хочу сказать, что все-таки детки с инфекционными заболеваниями не в городе Саратове, как минимум в двух учреждениях получают помощь. Они не остались без помощи. И закрытие произошло не потому, что их... Это здание было решено отдать другим деткам. Постановка вопроса такого, это неверно в корне. Хорошо, большое спасибо за комментарий по этому поводу. Просто надо было разобраться именно да, с вопросом. Да, И хотелось бы, чтобы все-таки люди понимали, что именно здание в мае прошлого года закрыто было. Оно не только... Оно начало, вообще все это начиналось с того, что началась вообще вся эта ситуация только в связи с январе месяца, когда мне было сказано, что... Врачами, опять же, специалистами, персоналом что 10-я поликлиника, она закрывается, и специалисты специалисты переезжают переезжают, педиатры узкие специалисты с в, в здание на Московской собой с собой было предпринято ряд мер, которые собой с собой с собой с собой с всем родительским сообществам нам удалось с здание в здание специалистов и сейчас возвращаем собой специалистов и на данный момент лаборатория работает, но вопрос о ее функционировании полноценном, это будет вопрос еще решаться. То есть ваша борьба за это здание, за эту единственную поликлинику еще не окончена? Ну, я бы не хотела сказать, что это борьба. Нас, мы все-таки идем путем конструктивного диалога и путем, наверное, таким, чтобы нас слышали и мы должны тоже услышать. Понятно, но диалог, он тоже форма борьбы, просто ментальной борьбы, битва разума. Не хочу сейчас вот такие давать комментарии, потому что я считаю, что многое удалось вернуть. Поликлиника на месте, специалисты на месте, есть лаборатория, врач-лаборант также на месте, то, что мы и хотели. Многое возвращается, пусть, конечно, не семимильными шагами, как хотелось бы, но идет, мы все-таки идем непосредственно к определенным каким-то достижениям мы пришли. И удовлетворенность определенная есть. Вот. На данный момент, конечно, немножко удручает та ситуация со, с, с заявлениями, которые поданы да, определенными врачами об их уходе. Но это тоже вопрос а, пообещали нам решить и методом переговоров и каких-то предложений определенных условий для того, чтобы врачи остались, определенные да, врачи, и продолжали работать в поликлинике нашей. Так, и еще раз напомните, правильно ли мы знаем, что шестая поликлиника... нет. Десятая поликлиника. Нет, это десятая. А, нет, шестая больница была закрыта с формулировкой «нерентабельно». И из-за этого произошло слияние шестой и пятой больницы. Насколько мне известно, там очень много было формулировок, среди которых была и эта формулировка. Поэтому там было очень много ряд причин. Это и состояние здания, это и невозможность нахождения дет, деткам грудничковым с родителями. А это действительно так. Я лично э, была в, в этом инфекционном больницы на Соборной 23, когда еще ребеночек мой совершенно был маленького возраста, грудничкового именно возраста. Действительно это так. Я не могла находиться с своим ребенком, хотя это очень важно, очень трудно расстаться с своим маленьким грудничком, грудничкового возраста с ребенком и оставить его, пусть даже специалистам, пусть это будут медики, но это все равно... Для моего ребенка чужие люди. Я мама, и я должна находиться своим, своим ребенком вместе. Для этого, этих условий не было в шестой инфекционной. Там не было, также не было возможности, в принципе, получать какое-то питание родителям. Да и само здание, оно не позволяло это осуществить. Большое спасибо за комментарии, Гуля Сергеевна. Рад был вас снова увидеть. Доброго дня. День добрый, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокола. Разрешить задать вам несколько вопросов? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Алексей Владимирович. Витвицкий. Очень приятно. А по какому вопросу сегодня было заседание общественного совета при поликлинике? Вопросов было много. Ну, один из основных – это а, по помещениям в лаборатории. Понятно. То есть, решайте, где будут помещения, какое там будет оборудование. Я правильно понимаю? Решаем вообще, чтобы она снова существовала, как mm -hmm. было, но по новым нормативам СанПина и строительным mm -hmm. моментам. Понятно. То есть, а почему сейчас лаборатория не работает? Опишите, по какому механизму она у вас перестала функционировать. Лаборатория сейчас работает, но не в полном объеме. Вот. А, так, так, как она была раньше, то есть она сейчас прекратила работать. Потому что нужно новое электронизирование, mm -hmm. не проходит по параметрам помещения и все, что с этим связано. Поэтому сейчас документация готовится по разрешительным документам, где что может располагаться. Это и по помещениям, и по вентиляции, и по разным другим моментам. Понятно. То есть причиной всему этому послужило то, что у вас реорганизация произошла из-за слияния поликлиник. Вау. Я правильно понял? Ну, конечно, конечно. конечно. Совершенно правильно. И сейчас пытаются как-то вот эту вот реорганизацию отменить. А по какой причине произошла реорганизация? Про реорганизацию уже много сказано, много сказано. Mm -hmm. вот. Давайте сейчас не будем про организацию сильно много говорить. По поликлинике mm -hmm. скажу, что чтобы она функционировала, вот, необходимо mm -hmm. в нынешних условиях соблюдать mm -hmm. некие стандарты, которые сейчас вот все и родительское сообщество также и ä, Минздрав и главный врач все стараются это сделать опять же вопрос что из этого выйдет вот. мы будем будем посмотреть будем не то что смотреть а будем содействовать чтобы все э, вернулось как было но по новым правилам и нормам. Ну вот так. Угу. Как вы считаете, как-то задействованы политические силы в решении вашего вопроса? Ну, есть, нет, но смотрите, есть ли у этого политическая некая подоплека, что есть класс собственников, есть класс тех, кто трудится, и вы как представитель класса трудящегося... Уже не можете им обеспечить ту прибыль, которую обеспечивали раньше. Поэтому вас лишают э, жизненно необходимого вам помещения, где могут лечить ваших детей. Ведь государство не просило вас рожать, как недавно выразились. Как вы считаете? Так все завернули. А По-простому, жизнь меняется. не говорит о том что должно ухудшаться ухудшаться наша наша жизнь в, в городе вот также должны производиться услуги и лечение обучение и если это на лицо ухудш... ухудшается то есть все сокращается да, uh -huh. то мы как общество Общественные, общественники, то есть общество, не должны молчать, а говорить, что нам это не нравится, мы хотим по-другому, и сейчас вот это и происходит. Вот мы стараемся донести свою точку зрения, что произошло ухудшение да. услуг по детской поликлинике. Также mm -hmm. и больницы вообще, в частности. Вот. И пока это у нас с трудом получается. Но я думаю, что получится. Хорошо. Вот смотрите, сейчас вы в составе общественного совета пытаетесь улучшить свои, можно сказать, жизненные условия. Точнее, условия для жизни своих детей. Вот. А если взять опыт из прошлого, как советы в семнадцатом году организовывались с какой целью и как они уже пытались улучшить жизнь свою своих детей потомков то есть это что нам досталось от того времени сейчас вы это связываете как-то со своей борьбой или считаете что можно вот так вот просто посидеть пообсуждать и все достанется на блюдечке с голубой каемочкой Сейчас на дворе 2019. 2019 год. Я точно считаю, что нужно идти более простым, понятным и уверенным путем, и договариваться, и чтобы это все слышали, как администрация или как правительство. Также, чтобы хорошо доносили до нас сверху на uh -huh. то, что они хотят сделать. И прежде, чем что-то делать, тоже хотя бы спросили, а хорошо ли нам будет или там, нашим детям и так далее. То есть, говоря простым языком, что не нужно делать сильных резких движений. Можно договариваться, можно обсуждать, хотя у нас происходит, то есть мы и выступали там с пикетами, мы и делали митинги. Но это все. Все регламентировано, все как бы законно. И мы таким образом привлекали внимание и хотели, чтобы нас услышали. По крайней мере, с нами сейчас разговаривают. Это не говорит о том, что нас слышит, но разговаривает точно. Вот, дальше будем действовать. Ну, действовать будем? Дальше? Хорошо. Вот мы все сегодня присутствовали на этом собрании и слушали как вам отвечают вы считаете что это есть решение вашего вопроса или как-то по-другому его можно решить ну не отвечают по накатанной как их учили а... Все обтекаемо, все гладко, все хорошо, все прекрасно. Но на практике мы знаем, что нужны дела. Нужны конкретные решения, задачи, решения и действия. Действия и результат. Вот таким образом. И мы сейчас как раз и стараемся, если они что-то сказали или пообещали, мы должны это хотя бы проконтролировать, и э, узнать время, дату исполнения, uh -huh. подтвердить, что это исполнилось, и двигаться дальше. Если это не исполнилось, то почему, как и что с этим делать? Ну, вот так. Хорошо. И, может, немножко провокационный вопрос. Какие вы будете при принимать действия, если они не исполнят свои обещания? Какие? Да все те же. Будем обсуждать. Будем двигаться, будем говорить. Все действия должны быть просто законны. Мы живем в цивилизованной стране. Ну, это понятно, но зак... законно то, что считает правящий класс. Потому что закон, точнее право, это возведенное в закон воля правящего класса. Вы согласны с этим утверждением? Еще раз. Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Вы согласны с таким утверждением? Я согласен а, с другим, что мы все люди, а, но у каждого есть своя задача в этом мире, также в городе, в стране и так далее. Каждый должен делать, заниматься своим делом. Угу. Если говорить о административных деятели, то они как слуги народа, как нам говорили и написано в Конституции. Вот, и пускай они действительно исполняют свою свою обязанность, а мы как общественность должны давать обратную связь и. Большое спасибо за интервью. Удачного дня. До свидания, Алексей. Благодарю. Спасибо.